Друзья мои, всем привет! Гости канала, подписчики. рада вас всех видеть. Мы решили с оператором немножко набраться витаминов, приготовить самый освежающий. В нем кладезь витаминов в этом фреше. Напиток. Фреш мы сегодня будем делать. Уже проговорился. Фруктово-овощной фреш. Из фруктов у нас яблоки будут присутствовать разные. Трех видов. Свекла, сыра, естественно. Томаты, морковка. Я вот этот фреш часто пью достаточно. Он очень вкусный, он бодрит. Наш старый сок компании Molinex. Готов Ну вот смотрите, ребята, вот у нас из все, что мы нарезали, у нас получился целый стакан. даже Из него утекает пеночка. 250-граммовый замечательно фреша. Самый полезный фреш я вам советую делать, добавляйте, ну, может быть, не так много свекла, как мы добавили. меньше, одну долечку. Какой-нибудь фреш вы делаете, морковный, и обычный, там, сильдереевый, не знаю, апельсиновый или еще какой-то подобный грифут, вы пьете, обязательно добавить свекла. Это очень полезная вещь, особенно вот в таком свежевыжатом виде. Даже осы, видите, летает. И, ну, оса, они вообще, им пофигу, они все любят, иди отсюда. Ни соли, ничего сахара не добавлялось. Если хотите, можете подсолить еще больше аромат. От соли раскроется, даже в сыром виде. Это просто вкусно. Вот свекла так не чувствуется, вот яблоко перебивает ее. И очень вкусно. Если вы хотите более пикантно, если у вас растет сельдерей, стебель, добавьте стебель чуть-чуть сельдерея, добавьте, добавьте больше яблок. Напомню, у нас была морковка, яблоко. И томаты свежие, прекрасный фреш, очень вкусный, просто витамин в море. Я чувствую, как я прям вот прям просыпаюсь. Мне кажется, это самый лучший вариант самого полезного фреша, как говорится, с грядки. Обалденный просто ребят. Всем приятного аппетита. Я надеюсь, приятного всем просмотра было. С вами был Димас, как всегда вся банда банду Бразер Хукс во главе с нашим оператором Антоном. Всем здоровья, всем удачи. Увидимся на нашем канале. Пока-пока.